Прям лапами загребает. Не попадутся, шустрые. Прямо. А, смотрите, очень... как загребают. Проверяют, мокрые или нет. Смотри, смотри, смотри. Еще не размокла еда, и вот они пасут. Ага. Дайте мне побольше, побольше, а -а -а -а. да? А -а -а -а. Так как это загребало а -а -а. загребущие ручки, да. Это не идет считаешь, да? Вот тухай Да. Надо ждать. Интересно, да? Да вообще интересно за животным миром наблюдать. Хвосты выросли, не было хвостов таких. Вон, смотрите, видите? Ой, нет, не у лягушек. Но ну, никакие, прям без кожи. Царевна, наверное. Ага. его а -а -а. еще найти, да? Это мы в начале и в конце конца мая купили этих лягушек и рыбок. И вот. Пустое было. То есть вот две лягушки mm -hmm. было и три рыбки красных. Поменьше были рыбки. И как они быстро вывелись? Вот, сколько? да. И вывелись они где-то буквально через месяц. Мне кажется, ты можешь у меня опять не секрой, она толстая какая-то. Маловозможно. Там толстенькая. А вот эти темные неизвестно откуда взялись. Да? Да. Нет уже у нас темных рыбок. Mm -hmm. А темные, возможно, с кувшинкой мы привезли. Может быть, да. А мы в глобус у себя приехали у гипермаркета, там лягушачьи лапки продают. Да они едят, да? Да, видишь, я им это покинула. Веру. Я их держала, держала в руках. Может, говорит, ну что, возьмешь? Он говорит, я есть не буду, вернет, не рискну. Прям очищены лягушачьи лапки. А что, Геркулес?